Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна, которую бы я назвал «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Спасибо. Добрый день. А, именно так. А, ну что ж, основная тема, которую все сегодня обсуждают, по-прежнему это эпопея с импичментом. Наверное, с этого и начнем. Да, конечно, с удовольствием. Если наши зрители, слушатели помнят, то две недели тому назад, по-моему, две недели тому назад, на вопрос, а что же, собственно, будет происходить, я сказал, что с моей точки зрения Дэнси Пелоси постарается всеми силами не передать дело в Сенат, где на самом деле быстро выяснится, что все, что они там говорили, писали, придумывали, это абсолютный бред. И никакого отношения к конституции и к тому, на основании чего можно сказать, выгонять с работы президента, там нету. Значит, я никак, я никак не мог понять, значит, вот. В принципе, с самого начала не хотела этим заниматься, потому что она понимала, к чему это, скорее всего, приведет. Никто не знает точно, но она, скорее всего, понимала, что народ просто озвереет от всей этой истории. Что произошло? За время, вот, ну, скажем, двух месяцев так называемого возни с импичментом, а, значит, трамповский рейтинг вырос на 6%. А, причем среди того самого сказать, необходимого Трампу населения, как независимые там, так сказать, белые женщины там, и тому подобное. То есть а, значит, абсолютная фиаско с идеей закидать с Трампа грязью и смотреть, что-то отвалится, а вдруг что-то прилипнет. Да, так сказать. А, как говорят, макароны, бросай мокрые, липкие на стену, а вдруг какая-то из них прилипнет. А, -а, -а макароны на стену. Вот это не произошло. Народ, в общем-то, так же среагировал, как он должен был реагировать. Значит, Сейчас у демократов тяжелая ситуация, а именно надо доказывать, что они в течение трех лет не просто так мешали, Трампу улучшать жизнь в стране, а делали это по высоким моральным соображениям. Ну, вот сложно объяснить человеку. Я, я, мы делали так, чтобы тебе было хуже, потому что нам не нравится Трамп и то, как он пишет свои твиты, или и потому, как он разговаривает с европейскими лидерами, потому что людям обычно более важно те, которые его выбирают, У нас венгерских и тунисских избирателей, как бы, ну есть, наверное, да? но скорее всего они не не принимают серьезного участия в наших выборах и не решают за нас нашу судьбу, а те люди, которые решают судьбу, то есть мы с вами и, к сожалению, огромное количество людей, которые просто получают от государства, ничего им не дают, но тем не менее бегут и кричат «Отдайте мне еще, я сейчас проголосую за тех, кто мне нас больше», Вот ну, значит, эти, эти, эти люди, они э, все-таки считают, должны, по крайней мере, считать, что... То, как они живут, уровень их жизни, уверенность в завтрашнем дне, уверенность, что их ребенку будет и работа, и достаточно денег, чтобы пойти в колледж учиться там, и тому подобное, на вот отпуск ездит, на пенсию собирает. Это важнее, чем то, каким образом Трамп ведет свои дела, скажем... А как он защищает себя от прессы там, Или, так сказать, как он пишет свои твой, Или как он там что-то еще делает Что может там кому-то не нравится. Мне, мне, например, все нравится мне сказать, Ну все, не все, конечно Но вот, вот все вот это вот Мишура абсолютно не имеет отношения На когда нападает, он защищается Он не умеет просто так сесть Склонить голову и сказать Да, напали, ну что делать, но я пойду заниматься своей работой И да ответить обратно Он боец вот. Так вот, а, значит, передача, сейчас произошел, должно было произойти два формальных акта. Первый формальный акт, это собирается весь конгресс, голосует и, как мы видели, абсолютно практически по партийным так сказать, признакам произошло голосование. Значит, Даже более того, к республиканцам присоединились два демократа и один демократ. Так сказать, Значит, Тулси, которая мне нравится, девушка, она, значит, проголосовала Absent. По-русски это, наверное, не туда, не сюда, не знаю, там, посреди. А, не, не, не буду, мол, голосовать. Голосую, но не буду, мол, голосовать. А, а, а республиканцы все, так сказать, 100% проголосовали за то, что это все ахинея, чушь и прочее. А когда-то та же Нэнси Пелоси говорила, что ни в коем случае нельзя даже пытаться начинать делать импичмент, если у вас нет двухстороннего, так сказать, двухпартийной поддержки, хотя бы какой-то группы, значит, представителей другой партии. Потому что однопартийное просто говорит о том, что ну вот хотим мы его снять, потому что мы его хотим снять. Они его хотели снять Значит, по-моему, по -моему, 6 часов после того, как значит, прошли выборы и он выступил с речью о том, что значит, вот мы победили там, и тому подобное. Через 6 часов после этого Вашингтон-Пост облегал статью о том, что началась подготовка к импичменту Трампа. То есть вот с ноября 2016 года, вот по сейчас, то есть уже, так сказать, там три года, с, да, три года с небольшим гахом, уже, на да, три года и месяц, а демократы ищут любую возможность, покажите мне человека, и я, так сказать, найду дело на него, вот по этому принципу, абсолютно антиамериканский принцип, они пытаются найти какую-нибудь грязь, какую-нибудь, чтобы его им пищу, настолько они его не любят. Вот. Это уже эмоциональное давно перешло в эмоции. Никакой логики в этом нет. Трамп может сейчас, сказать, что называется, найти лекарство от рака. Они все равно скажут, что он сделал слишком поздно, слишком мало. И сделал для того, чтобы обогатиться. Вот. А То есть, все то, что делает президент положительного, это плохо. Потому что этим он пытается помочь своему переизбранию. Извиняюсь за... Сказать, смех, а смех сквозь слезы. Значит, пункт, э, два пункта там есть в обвинении э, Трампа. Один, значит, он превысил свои полномочия, а второй, что он Противодействовал, а противодействовал расследованию. Значит, я даже не хочу касаться первого пункта превышения полномочий, потому что это дело юриста. Да? Если человек говорит, а, я могу сказать, что он превысил этим свои полномочия, он должен был сказать только, А и все, и не говорить долго, а! пусть юристы разбираются. Но второе настолько абсурдное, что он мешал следствию, что я просто обязан сказать по этому поводу пару слов. Значит, ситуация следующая. У нас есть три ветви власти. Разно-великие, разно... Велики, разно а, извините, не разно. Одно-великие. А исполнительная власть то есть это Белый дом по главе с президентом, законодательная власть это две палаты, Конгресс, Сенат, и власть, так называемая юридическая, судебная, которая призвана лишать конфликты. Так вот, значит, прописано в, в Конституции, что когда между исполнительной властью и законодательной властью есть некий конфликт, если они не могут его сами разрешить, они должны, должны пойти к третьей ветке власти, значит, юриспруденции, в суд, там, в Верховный суд, не знаю, там, что там написано точно, просто в суд должны идти и э, решать, это, так сказать, свой, свой конфликт, и то, как был суд решен, так он и будет. А теперь, значит, э, Демократы в Конгрессе потребовали, чтобы несколько очень близких к Трампу сотрудников пришли и под присягой отвечали на любые вопросы, которые демократы будут задавать. Значит, значит точно так же, как нельзя заставить вашего юриста и нельзя заставить вашего личного врача а, рассказывать, это в законе написано, рассказывать о ваших разговорах, о ваших там, проблемах там, и тому подобное, нельзя. Не имеют права. А, значит, ну, понятно, почему я даже не буду начинает объяснять, почему этого делать нельзя. Человек может во время разговора с юристом говорить всякие там глупости. «А что, я пойду, сейчас я его убью!» Вот, что, с ума сошел, что ли?» «Ну, хорошо, хорошо, не пойду, не, А потом ты вызываешь юриста на суд, и он будет говорить «Да, он мне однажды сказал, что он собирается, его хочет его убить». Ну, это бред. вот точно так же у президента есть значительно более широкий круг советников, и близких сотрудников, которые не должны ходить ни в какие ни в суды, ни на допросы и прочее. И прочее, За исключением того случая, когда суд говорит, нет, вот в данном случае ситуация такая, что суд, мы суд разрешаем этому значит, человеку, советнику президента, его там, сказать, ближайшего окружения, пойти и говорить на эту тему, вот, на такую-то и такую-то, Сказать, всю правду, что называется. Да? Вот. Теперь, когда демократы обратились в Белому дому и потребовали вызвать несколько свидетелей, которые из очень близкого круга Трампа, Трамп сказал, нет, я разрешать им не буду этого, вы хотите, идите в суд. Вот, потому что он был, так, ну, на самом деле, уверен, что суд пойдет и по закону, и по традиции американской, и не даст возможности, а, ну, скажем, вот, так сказать, точно так же, как я говорил, раз, раз с юристом и с врачом, сказать, допрашивать его ближайших сотрудников. И его сотрудники даже сказали, да, да, мы не пойдем, пусть суд решает. Демократы решили не идти в суд. Почему? Потому что они сказали, что это затянет процесс... А каждая минута пребывания Трампа в Белом доме наносит такой невероятный ущерб нашему государству, Америке, морали и всему миру, что мы не можем ждать там полтора месяца, два-две недели решения суда, а мы немедленно выносим ему импичмент и не будем допрашивать этих людей, потому что у нас уже достаточно свидетельств. Ну, то есть... Смотрите, во-первых, у них достаточно свидетельств, и они на основании вот этого, значит, значит, его обвинили в том, что а, он превышал свои полномочия. А второй, так сказать, как я уже сказал, значит, что он не давал следствию, так сказать, препятствовал следствию. да. А, значит, у них достаточно всего, им не нужны эти четыре свидетеля, а надо срочно Трампа выгореть, потому что каждая секунда дорога. Теперь значит, заканчивается весь процесс. Они проголосовали. Все. Следующий формальный шаг – это Аденти Белосин отправляет в а, Седат заявку на то, что она требует слушаний и назначает своего представителя, который будет возглавлять, что называется, делегацию, вернее, обвинить, обвин, прокурора, обвинителя называйте как угодно, который будет и от имени Конгресса обвинять Трампа. Причем, в Конституции даже записано, что только член Конгресса, а не наемный, там, приглашенный в... Член Конгресса, действующий сегодняшний, сиюминутный член Конгресса, обязан представлять Конгресс в Сенате. То есть она должна назначить этого человека или команду во главе с кем-то и отправить письмо, вот такой-то нас представляет, и мы требуем того-то и того-то. Значит, чего она не делает? Почему она этого не делает? Ведь нам только что сказали, что нету секунды нельзя, секунды нельзя прерывать. Она этого не делает, как она сказала. Потому что она боится, что Сенат во главе с республиканцами не будет вести честное расследование. Они не должны кстати, никакого расследования вести. Они должны проводить суд. Ну, суд, так сказать, сенатский суд. Да, по импичменту, он немножко отличается от, от обычного суда. Но, тем не менее, они должны вести суд на основании тех материалов, которые уже на основании которых значит, Конгресс принял это решение. Если они хотят они могут вызвать кого-то еще, чтобы понять, разобраться, там что-то еще. Но, но пока что просто, вот вы представляете нам свое, мы это рассматриваем, назначаем, приглашаем сказать, председателя а, Конституционного суда, то есть Верховного суда Соединенных Штатов Америки, он будет председательствовать, ну и будет роль регулировщика исполнять, там сказать, остановите это, не больше пяти минут, там теперь ты выступаешь, теперь и прочее, и прочее. Но решать будут присяжные сенаторы, то есть 100 сенаторов. И вот на Антиполусе они все придумали, потому что отдавать сейчас всю эту бодягу, вранье, так сказать, наветый, глупости, глупости в Сенат, это заставит так сказать, Сенат хохотать и заставить всю страну краснеть по их поводу. Вот они сейчас придумали, как не передать, и так сказать, пытаются накрутить, что называется, километры или мили. На том, что в Сенате они не хотят. Они уже сказали, что они там за президента. когда они будут рассматривать? Они, они должны, там какие-то там сенаторы, которые уже высказывались по этому поводу, должны вообще себя отстранить от этого дела. То, что сказать, их, их руководитель сказать, Адам Шиф просто врал нагло врал, смотря в камеру о том, что у него есть свидетельства о том и этом. Абсолютно перевирал разговор телефонный Трампа с Зеленским. Это не важно все. Важно, что сенаторы есть предвзятые. Поэтому они сейчас не будут отдавать. И из-за этого пусть Трамп сидит, пусть Трамп вот каждую секунду делает ужасные вещи для страны, но передавать они, пока они не договорятся с Сенатом, что Сенат будет по их правилам как им они предлагают а, значит, судить или этот вопрос, то они не будут никому передавать значит, вот это заключение. А Сенат не собирается, и они не собираются передавать. То есть я думаю, что мы надолго застряли с тем, что а вот не дам, а вот не хочу, а вот, значит, и прочее, и прочее. То есть, ну, что делать? Они сами себя поставили в задницу, извиняюсь, так сказать, в угол, лицом к стенке, а теперь как оттуда вылезти, они просто не понимают. Совершенно верно. Я сегодня применил то же самое выражение, не помню, с кем разговаривал, по поводу того, куда загнали себя демократы и Нэнси Пелоси. Что касается Адама Шифа, я вот думаю, или человек действительно психически тронулся после того, как Трамп выиграл выборы, или это такое количество денег, которое ему дает Джордж Сора, что он... Отбросил всякий стыд, всякий здравый смысл, и прет на пролом как танк. Сейчас а, он... Сережа, Сережа, это неправильно, потому что это, ты предполагаешь, что у него изначально был стыд. А, ну, возможно. Возможно, вы правы. А, и теперь он его отбросил. А если предположить, что у него никогда, никакого стыда не было? И все, что он хочет, он хочет быть знаменитым, богатым и очень так сказать, вла... с огромной властью. Вообще, вот то, что вы сейчас сказали, знаменитым, богатым, к сожалению, это применимо к значительной части членов нашего Конгресса. И вообще ситуация, я об этом уже не раз говорил, когда голодранцы, ну, условно говоря, приходят в Конгресс и уходят оттуда миллионерами, меня приводят в какое-то... Ну, правильно, напоминает Украину, Россию, там, и тому подобное. <связывая> И в связи с этим возмущает, когда некоторые вагиноголовые требуют немедленно выдать налоговые декларации Трампа, человек, который заработал свои миллиарды, не будучи политиком, не будучи президентом, но в то же время они сквозь пальцы смотрят на то, когда приходит там Барак Обама, с тремя сотнями тысяч или с двумя сотнями тысяч. Когда вернее, началось все с того, когда как только Барак Обама стал сенатором, то у нас в, в госпитале появилась новая должность, за которую стали платить 315 тысяч долларов в год. Эту должность занимала Мишель Обама. То да. есть до того этой должности не было, никому это нахрен не нужно было. А как только Барак Обама стал сенатором США, вдруг появилась должность вот с такой зарплатой. Ну и не говоря о том, что после того, как он стал политиком, он стал мультимиллионером, может позволить себе купить там за огромные миллионы какой-то особняк шикарный на Марта Свиньерт и так далее. Это никого не волнует. Во всяком случае, демократов это не волнует. А вот то, что человек заработал свои деньги до того, как он ушел в политику... Вот это их страшно расстраивает. Что касается Адама Шифа, он сейчас нашел новую мульку, он выступил с заявлением, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Майк Пенс знал о том, что президент Трамп, а, так сказать, квит-прокво с Зеленским и так далее. Сейчас он теперь хочет взяться за Майка Пенса. Есть... Идея же заключалась в том, чтобы не только Трампа сковырнуть, но и настолько подмочить репутацию Пенса, что либо так сказать, заставить его, что называется, уйти, и тогда Нэнси Пелоси становится президентом страны, она третий человек в, так сказать, в этой линии, либо не позволить Майку Пенсу пойти на выборы 2020 года. То есть, сказать, их максимальная задача была убрать Трампа и, и обескровить Пенса. Ну вот, что касается третьего человека в иерархии нашей, я вчера слушал ее пресс-конференцию, традиционно по четвергам пресс-конференция. Боже мой, это такое жалкое зрелище. Это такое жалкое зрелище. Но, я под... думаю, что ее и Байдена надо просто уже превращать в восковые ну, статуи и ставить по... в несколько По Давайте попробуем принять несколько звонков. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. У меня такой комментарий, я правда не слышала с самого начала, может вы это сказали. Оказывается, что когда Хаус принимает решение об импичменте, то президент не является импичт до тех пор, пока менеджеры, ну, representative of the House, приходят, приходят в Сенат и приносят эти articles of impeachment. И поэтому, если э, Филоси будет держать их и не будет принести, то официально э, Трамп может говорить, что он не был импичен. Причем, а поэтому... спасибо большое, причем об этом заявил никто иной, как свидетель, который выступал против Трампа, Нуа Фельдман а помните, когда во время слушания был он об этом заявил, он об этом написал, при этом он сказал написал, что он паникует, что он страдает и так далее и так далее. Но вот именно это он и написал. Что до тех пор, пока кейс не передан То есть это процесс Это не то, что проголосовали уже импичмент Нет, это процесс Если э, статьи импичмента переданы в э, Сенат И менеджеры представляют Вот тогда это импичмент А до тех пор Это ничего ровным счетом не значит И Трамп вполне законно может считать себя э, Не импичнутым Об этом заявил Вот как раз Ноа Фельдман Давайте попробуем принять еще звонок Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ой, я, наверное, буду немножко нахальный, так ждал пятницу, Леона. У меня mm. аж накопилось аж три вопроса. Первый, наверное, самый легкий вроде бы есть какая-то подвижка с Венесуэлой. Это раз. Второе, вот я слушал комментатора в России, и на вопрос, вот насколько будут. Значит, страшные эти санкции. Комментаторы, там было два и довольно известных, они оба сказали интересную вещь. Вот мне интересно, что на это, как среагирует на это дело Леон. Значит, они сказали так, что достаточно, чтобы обрушить экономику России. Есть два способа. Или отменить эмбарго на экспорт нефти из Америки, или, значит, ну, вот свифт, известная система, и тогда, значит, вот, э, вот на эту тему. И третье я уж бегу, извините, мне просто бесит. Три года инициатива у демократов, но все время мы отбиваемся, отбиваемся. Вот они, мы такие умные республиканцы, отдавят нас вот эти дураки-демократы. Вот извините, но вот такое впечатление у меня, дурака ну, когда мы перейдем в наступление? Все, извините. Хорошая тема. Об этом следует а, да, поговорить. Кажется, да. Ну, давайте действительно, так сказать, я записал все три, поэтому я могу... Э, либо мы уйдем на перерыв, а я потом отвечу. Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся да. и продолжим. Да. Прощаемся в программу Леона Вайнштейна. Э, голос здравого смысла. Mm -hmm. Еще раз здравствуйте, Леон. И... Давайте продолжим. Вы, наверное, хотите ответить на вопрос радиослушателей, да. которые были заданы да. до перерыва. Ну, задано было три вопроса. Первый про Венесуэлу. Я извиняюсь, я ничего не знаю по поводу ситуации в Венесуэле. То есть, сегодняшней ситуации. А насчет значит, санкций с Россией, насколько они будут действенны, что нужно делать и тому подобное. Подумаем, какая конечная цель. Конечная цель любых санкций – это заставить, э, скажем так сказать, народ или тех людей, которые страдают от этих санкций, заставить их, помен... заставить, заставить, их заставить правительство что-то поменять в их поведении. Да? Значит, э, Россия очень сложная страна в этом смысле. Накладываешь санкции на Кипр, например, да, там будет восстание. А, на, на Иран это блестяще работает, потому что иранцы постоянно выходят на улицах и кричат то, что мы на самом деле хотели бы, чтобы они кричали, перестаньте посылать деньги террористам и перестаньте строить свою атомную бомбу, у нас жизнь плохая, нам нужно помогать. Не бомбу строить так сказать, против Америки и не террористов посылать против Израиля, а нами надо заниматься, да, нами, внутри страны. То есть Санкции производят очень положительное для нас действие. А санкции на Россию немножко сложнее, потому что дело в том, что народ российский вообще, кроме как на местные бунты, как бы оказывается не способен. То есть история России показывает там всяких Пугачевых, Хамильянов, так сказать, и, и Стенкерайзен, да, что не является ответом, сказать, это по большому счету плохая жизнь, пошли разбойники а Вот таких вот неорганизованных, стихийных, которые потом организовываются, сопротивление власти, по большому счету, ни в истории, ни в последней истории не было. чтобы нам не показывали в кино про Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Да? Значит, а, Но для того, чтобы санкции не имели а, того действия, о котором сказать, мы, мы надеемся на них, а в России сейчас проводится целый ряд проведено и проводится целый ряд новых законов. Например, принят закон в третьем чтении и подписан по пару недель назад Путиным а следующего содержания. Если ты что-то такое написал а, в своем там Твиттере, Фейсбуке, не знаю, в любой социальной сети, что ты услышал из Би-Би-Си, например, да, то ты агент а, значит, иностранных, иностранный, так сказать, чего там, неважно, иностранный агент, типа враг народа. И тебе грозит срок заключения до пяти лет со штрафами там и тому подобное. Да, да еще избиениями может быть, почку отобьют. А, значит, если ты перепостил какой-то пост, который, вот скажем, фейк-ньюс, а, и, а, то это до пяти лет заключения. Если перепостил пост, и он оказался стопроцентной правдой, но он а, значит, оказывает негативное влияние на имидж России, либо имидж Герба, либо имидж, либо имидж Путина, либо имидж Верховного Совета, либо какого-то из членов Верховного Совета, то тебе грозит заключение до пяти лет, и, так сказать, естественно, там могут и уморить, как мы все знаем, так сказать, в колониях, там и тому подобное. То есть, Значит, подписывается сейчас закон о том, что вообще можно будет за любое минимальное высказывание, значит, местный суд будет сам интерпретировать, какое твое высказывание, скажем, ты сказал, какая сволочь у нас депутат, бум, ты его оскорбил, да, при том, что он вор, может быть, там, бандит, не имеет никакого значения. Ты оскорбил депутата в личной речи, и, значит, тебе от двух до пяти лет срок. Теперь еще один интересный момент. Значит, с 1 октября, если не ошибаюсь, может, с 1 апреля 2020 года в России ни на одном из электронных приборов не будет стоять иностранная значит обеспечение, имеется в виду софт, то есть имеется в виду программное, да? оно все будет вытираться и туда будет ставиться с Кашмирского или там кого-то кого еще, будет ставиться российское. Что сказать, позволит российским властям полностью слышать, что вы говорите а, там, в 30 метрах от своего телефона, даже если он выключен. А в 30 метрах от своего телевизора, если у вас смарт-ТВ, даже если он выключен. А, единственное, я думаю, что в утюгах еще этого не будет, и вполне возможно, что не будет еще в помойных ведрах. Во всем остальном будет стоять софт. Который будет докладывать Это не то, что там все сидят и слушают да? Просто если про тебя возникло какое-то подозрение Ты что-то где-то ляпнул Кто-то на тебя письмо написал подметное вот, То бум, вытаскивается А, действительно, и там компьютер говорит Там такой-то день, такое-то время он сказал слово Путин Бум, пошли проверять, что он сказал А в это время это он сказал. То есть И вот все эти записи, они продолжают Будут храниться В специализированных хранилищах В Российской Федерации И в любой момент, э, так сказать, любой начальник может забраться туда, посмотреть и выяснить, что ты враг народа, посадить тебя там на пять лет и заодно сказать по дороге там, так сказать, там, его, пожалуйста. Что они с удовольствием, естественно, делают за, даже без денег, просто за удовольствие. Вот. Поэтому а, значит, зависит от а действия тех санкций, которые вот, мы предлагаем, предполагаем. Я не против них, я за а, но а, ожидать, что в России а, будет происходить все то же самое, что происходит, скажем, там, в Пуэрто-Рико живет 3,5 миллиона человек Когда они хотели снять своего губернатора, он там всякое там понаделал да? То в субботу вышел 1 миллион человек из 3,5 миллионов 1 миллион человек вышел на демонстрацию с воплями, с криками и тому подобное И он, в понедельник его уже не было в офисе вот. В России, в Москве, в которой там живет, по-моему, 12 миллионов человек, огромная демонстрация была, 50 тысяч человек, полиция говорит. А эти, которые демонстрации, говорят, нет, 60. То есть, тоже 60 60 на 12 миллионов или миллион на 3,5 миллиона. Вот yeah. это разница. Поэтому, а, что будет происходить в России, будут зажимать, зажимать, зажимать. И здесь может быть не народ, а вот таклика вокруг Путина может решить, что может нам его нужно поменять на кого-то, кто там что-то Западу скажет по-другому, и тогда все это самое и туда это у них же в середине 21 года 30 процентов нефтяных скважин больше не будут работать, то есть 40 процентов нефти российской здесь могут доставать больше а Трамп запретил, кстати, Трамп большой любитель Путина, его марионетка, и, и все делает по его указу, он запретил продавать технологии из Америки и у Канады, он запретил продавать эту технологию, давать им ноу-хау, посылать туда советников и тому подобное. То есть, больше ни у кого технологии нет, вот глубинное обурение в разные стороны, нам прокачка нефти и тому подобное. Значит, все, точка, кончилось. Значит... И они к этому моменту готовятся. Они, во-первых, за последние деньги, что называется, собирают последние. Так сказать. У них с нефти все-таки из газа приходит довольно много денег. Но они собирают это в кубышку, пытаются сейчас... Ну, кроме того, что они воруют. Пытаются сейчас не тратить. И на ну, вот этот черный день там продержаться, когда у них закончится вся эта история. А пусть там Трампа переизберут и возьмут Байдена, там будет кто-то, кто там полностью все, все откроет, снова устроит там эту самую кнопку перезагрузки, снова даст всю технологию России и будет называться самым большим врагом России. Но он поможет, так сказать, Путину продолжать то, что он делает. Вот. Поэтому, не знаю, насчет насчет тех самых, я не согласен с этими двумя господами, которые считают, что из-за Свифта что-то там серьезно, так сказать, измерится. Ну, так шваркнется, так не будет у народа я не знаю чего, иностранной водки. Будет своя какая-то самогон, который они будут гнать. Главное, чтобы было сахар был. Сахар они будут заводить с Кубы. Вот. Теперь и последний вопрос, потому я понимаю, что я уже долго разговариваю. а Три года инициативы демократов. Ну, демократы очень красиво сыграли с Мюллером. Очень красиво сыграли. Подло, но сказать, политически очень красиво. И поэтому задержали все любые расследования на два с половиной года. И только после того, как Мюллер ушел, значит, Трамп, даже республиканцы смогли начать свое, так сказать, расследование, выступление и тому подобное. А расследование и, и, и поиск, так сказать, всего. Но должен сказать при этом про братьев значит, республиканцев. Вот мы все, так сказать, говорим, давайте, надо и прочее. А я помещаю, скажем, так сказать, вот какое-то видео у себя там на YouTube, на Фейсбуке, где меня там в одном случае смотрят, там у меня там 60 тысяч подписчиков, в другом там 15 тысяч подписчиков. Вот смотрят значительно больше людей, чем это количество. Но тем не менее, я помещаю там призыв, что ребята, вот, кто-то будет состоится вот так, очень надо, но ну, хотя бы там по 3-5 долларов сбросьте, чтобы сказать, что мы могли передать людям, помочь им что-то такое сделать против демократов. Ноль. Ноль. Вот 65 тысяч человек, нулево реагирует на это. Или я там сказать, призывал собраться, там, пойти в какое-то место, там, так сказать, транспаранты туда-сюда, да? Мне два человека ответило, что они придут. Два тысяч. Ну так мы сами виноваты тогда, что демократы заражены этим и идут вперед, и демонстрируют, и кричат, и ходят в какие-то марши, и там, требуют от своих там, сенаторов и конгрессменов. А мы сидим, извиняюсь, на кухне и разлагольствуем. А абсолютная правда. Как бы не печально это звучало, но, к сожалению, это абсолютно так. А -а -а У демократов есть а -а глубокие кошельки, что называется, который финансирует все их мерзкие мероприятия, марш вагиноголовых с вагиной на голове и так далее. И вот недавно, буквально позавчера опять прошли марш во время импичмента по всей стране, которые профинансировали и тот же ублюдок Сорос, и тот же Стайер, который из Калифорнии, который баллотируется в президенты. Но, ну, а, к сожалению, что касается республиканцев, многие так сказать, поддерживают наши идеи, согласны и возмущаются, но когда дело касается каких-то практических действий или там пожертвований в пользу республиканской партии или отдельных кандидатов или поддержать там Какую-то инициативу Правда, я должен сказать, отдать должное Когда мы однажды бросили клич Какое-то количество наших слушателей, зрителей откликнулись И самое удивительное, что самый первый, кто откликнулся, живет на Гавайях <свист> <свист> ну, в общем, э, а за это я должен поблагодарить но, к сожалению, это, это не разовая акция а, а разовой акции ничего не сделаешь ну, в общем, э, к, сожалению, это так, к сожалению, это так давайте примем следующий звонок добрый день, пожалуйста, вы в эфире Алло, здравствуйте э, Вот, э, Британия решила выйти из состава Евросоюза выборов консерваторов э, также э, Венгрия Венгрии стало стойку. Скажите, пожалуйста, смогут ли левые Европы отстоять в Венгрию или, скажем так, и повести по страну дальше по исламскому пути или все же начнется сетная реакция развала Евросоюза? Спасибо. Я бы сюда еще и Польшу добавил, которая, по-моему, тоже начинает. Меня прерывалось очень. Я, извиняюсь, не понял вопроса. Ну, как бы вопрос свелся такому кускому вопросу, сможет ли Венгрия отстоять свои права или Евросоюз надавит левый Евросоюз и продолжится или начнется э, исламизация Венгрии. Хотя, а, или думаю, и еще развал Евросоюза, насколько неизбежно. поможет а, тем, так сказать, бывшим, так сказать, новой, вот, так сказать, Европе очень поможет с точки зрения сопротивления социализму, который расползается из Брюсселя, Парижа там, и, и Берлина. Я думаю, что если бы Англию не удалось удержать, Корбин пришел бы к власти или там что-то еще такое, то на самом деле все. Сказать, все, социализм опобедило. А, а так как все-таки, вот видите, консерваторы вытащили, а, вытащили Англию с Брексита, поддержали и тому подобное, и достаточно серьезная победа там, то это поможет вот этим мел, мелким и новым, мелким, Венгрия не мелкая страна, на самом деле, малым странам, да, а, поможет в их борьбе за свою независимость. Мы были в Латвии два года тому назад, а там просто рыдали. То есть рыдали. Они говорили, мы получили деньги, так радовались Евросоюза, там начали строить, и вдруг выяснили, что мы не можем теперь ловить рыбу коммерческий, потому что ее ловит уже Швеция. Как говорит, там, что делать? Ничего. Вы подписали, вы члены Евросоюза. Вот в пункт 176.4 был о том, что это мы решаем в Брюсселе, кто, так сказать, использует природные ресурсы, где и когда. А дальше вы обязаны принять там 6824, а, черных мусульман. И они говорят, почему, зачем, а куда да, они, говорят, ну как вот написано в пункте 1976, что значит все страны, если есть беженцы, они принимают их. Значит, пропорционально своему населению. Вот у вас население такое, беженцев там 2 миллиона, мы должны принять такое-то количество. Они были в состоянии просто ужаса, ужаса просто. То есть они говорили о том, что уже непонятно, куда лучше обратно, так сказать в России в объятия, или э, если бы не Путин, если бы Россия себя прилично вела, они просто оторвались из этого Союза, ушли бы обратно. понимаете? Потому что это, это просто кошмар, что они творят. Они творят то же самое, что когда-то Сталин делал запчасти к одной машине, там делаются, колеса в другом месте, руль в третьем месте, а собирают в четвертом, в разных странах. То есть, если разрушить этот Союз, опа, у меня же было производство автомобилей, а сейчас нету, сейчас только производство колес. То есть, чтобы невозможно было расцепиться. Это подлая, подлая, подлая, подлая политика. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вот мне кажется, сейчас в руках у республиканцев огромный хороший материал. Это поездка э, Джулианина в Украину. Возможность большой удар, сильный нанести демократам перед выбором. Но уже среди республиканцев раздаются голоса. Не надо отвлекать внимание, уже демократы на нас три года копили дерьмо. А мы теперь этим будем заниматься. Ну, тогда так и будем сидеть в обороне. Спасибо. А, ну, давайте сначала с конца. Я думаю, что говорят те республиканцы, которые тоже боятся чего-то, да? То есть надо же что-то говорить, и это самый лучший способ что-то говорить. Если ты боишься, что, как сказала Хиллари, если я пойду ко дну, со мной пойдет Вашингтона. И я верю ей. Значит, теперь, я думаю, что у нее папочек, папочек с Билом у них не меньше, чем было когда-то в ФБР, так сказать, в знаменитые гугеровские годы. А теперь, значит, возвращаясь к началу вопроса, дело в том, что а, Значит, как бы это. Как бы это лучше лучше объяснить? А, Джулиани, я ему очень верю. Он хороший, чудный, милый и там прочий человек. Но чего-то он очень много языком разговаривает, а фактов не показывает. Я видел два интервью, три интервью. значит Полетел Джулиани вместе с а, корреспондентами, с такой, так сказать, уже сейчас хорошо развившейся телестанцией, которая называется One American News или, или America One. А, это... Находится она здесь у нас в Калифорнии, в Сан-Диего, и, так сказать, хорошо развелась, и даже Трамп несколько раз говорил, что вот, так сказать, ему нравится, что они делают. Даже Джулиани взял от них корреспондента, специально не хотел от Фокса, значит, потому что Фокс очень, так сказать, там, ну, все смотрят в эту сторону, а это, так сказать, пока еще могут не очень, так сказать, заметно куда-то там лететь, что-то делать. И вот он вел все свои интервью, все свои записи, в то время как девушка-корреспондент сидела рядом за столом значит, и а, работала одновременно и переводчиком, а, так сказать, беж -беж, потому что она по-русски разговаривала, и а, как журналист. Значит, то, что было шокирующим э, интервью, было интервью с э, еще там парой людей, э, с тем самым, с генеральным прокурором, который после Шокена пришел, которого тоже сейчас уже нету, забыл на секунду его имя. А, и вроде они говорили всякие вещи, которые, ну, ну так сказать, страшные для демократов, да? Но почему-то до сих пор, и, и Джулиани, когда приехал, он говорил о том, что я иду в, в Сенат, в Конгресс, там я буду все это докладывать. Вы посмотрите, у меня теперь столько материала, что там, так сказать, на, на 20, на две жизни я могу посадить там Клинтонов и тому подобное. Да? Ну, ему сказал, Лесли Грэм, приходи, открыта дверь в любой момент. Почему он еще не там? То одно из двух, либо у него нету того, что он говорит, что у него есть, да? то есть у него рассказы есть, а доказательств нету а, а второе это то, что откладывается вся эта история, скажем так, сказать, там, да, до, до сентября, скажем, месяца, для того, чтобы в самый последний прекрасный момент обрушить все это дело на, на демократов. Я не знаю, я не понимаю. Я просто не относился бы к тому, что говорит Джулиани с такой абсолютной, стопроцентной верой. Давайте подождем. Ну и что касается республиканцев, которые все время были, так сказать, в обороне, все-таки какие-то подвижки есть. Вы, вышел доклад Горовица, который однозначно говорит о том, что были злоупотребления. Единственное, кого за это привлекут к ответственности, ну то, что этого адвоката, который поменял с, с имейл совершенно на противоположный смысл, возможно. Но дальше Коми... Кого-то привлекут. Потому что а, ведь председатель а, этого самого суда Файка, да? угу. опять забыл, как ее зовут, женщина, а, она 20 года тому назад, когда и Левин, Марк Левин из Лавин, он тебя любит называть, а, когда дважды его юридическая нон-профит корпорация посылала запросы о том, что творится то-то и то-то, подлоги. Мы требуем рассмотрения, она оба раза отвечала, что этим заниматься не будет, дело уже кончилось, оно уже так сказать, не в ее руках. Да? То есть, что привело сказать, и, и сказать, Марка, и все, кто его слушает, скажем, к идее того, что либо она просто, ну скажем так, играет на той стороне, либо она просто боится лодку раскачивать. А тут вдруг, когда вышел доклад Горовица, смотрите, как она разразилась. То есть она увидела в этом окладе Дуровинца что-то такое, что ей нужно было свою попу спасать. И начала размахивать кулаками. Немедленно, представьте, до 10 января, там, так сказать, меры по и тому подобное. То есть там, там для профессионалов много чего написано такого, что понятно, что там головы полетят. И потом, что меня бесконечно порадовало, прокурор Дюрам запросил все имейлы, e и телефонные переговоры Джана бреннона да. Вот этот -то точно, вот этот коммунист да. точно заслужил пожизненного заключения. Он что он коммунист, он лгун, он он типичный коммунист, обманщик. Разве я, нас пытаешься слова, которые можно говорить, сказать, да? И не могу подобрать, потому что то что он проделывал у него есть сведения точные говорил бывший руководитель ЦРУ, у него есть точные сведения что трамп работает на путина mm -hmm. Mm -hmm. вот я думаю что сейчас там по вашингтону бегает целая свора этих ублюдков в поисках адвокатов а сегодня вышло сообщение о том что judicial watch подала в суд это неправильно ну, non for организация, на Адама Шифа, который вопреки закону а, в, отправил повестку в AT&T и получил а, переговоры, а, запись переговора, ну, не запись переговора, а лог. А, а значит... еще скажем, что AT&T владеет чем? А СН, окей. Okay. Ну, в общем, все это одна шайка-лейка, и тнт вообще по закону не должны были э, от, отправлять вот эти вот записи, они должны были обратиться в суд с тем, чтобы суд. отбить эту повестку. Да. Но они подыграли. Показать, сказать, должен я или не должен. Да. А, вот. Так что подали в суд на Адама Шифа. Мало того, что он это сделал незаконно, так он еще и включил в свой репорт. Эти имена, а именно, именно Джулиани, Дэвина Ньюнаса и э, Соломона, э, Джона Соломона, вот этого да. корреспондента. Одного юриста президента, одного его человека, который справа от него сидит на всех заседаниях из его же комитета, и одного журналиста известного. Просто класс. Вот поэтому я вначале и сказал, то ли у человека действительно психический сдвиг произошел что он так действует то ли он -то зарабатывает еще. невероятную популярность этим в среде вот тех кого он считает будущее его партии а оголтелых ну и еще пару вещей которых я хотел бы поделиться во время вот очередных дебатов барни Сендерс, за которого с гордостью проголосовала тут есть у нас в соцсетях называется она маша си молодая девушка маша Чернякова, по-моему. Она так гордо заявила, что она голосовала за Барни Сендерса. Это из молодого поколения, из этих, которые закончили колледжи, университеты. Угу. Так вот, Барни Сендерс сказал: ну, мало того, что не таньяху расист, США должны изменить свою политику в сторону про... в пропалестинском направлении. Поздравляю, Маша Си. Вот это тот, э, так сказать, лидер, за которого вы голосовали. То есть вы относитесь к Израилю, похоже, точно так же. И еще одно сообщение на сей раз из Организации Объединенных Наций, которая э, приняла решение, э, Генассамблея ООН, что, э, что палестинцы имеют право требовать реституции. За потерю природных ресурсов в результате израильской оккупации. Резолюция под названием «Постоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим и арабского населения на оккупированных сирийских Галанах». Над своими природными ресурсами было принято большинством 160 голосов, против 16, 6 и 15 воздержались. Вот такую резолюцию антисемитский, а, вернее а, нейтральная это он приняла. В ответ на это антисемит Трамп готовит очередной свой, очередное распоряжение президента на миллиарды долларов урезать финансирование Организации Объединенных Наций. Так что есть хорошие новости, есть плохие. Леон, огромное спасибо с наступающим праздником Хануки и до встречи в следующий раз. Спасибо, до свидания.